Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня 5 января. Посмотрим изменения за два дня. На побережье на смену ракетному крейсеру Москва идет крейсер «Варяг» по изменениям по провинциям. В провинции Латакия подтвердился контроль над высотой вот в этом районе. Под контроль правительственных войск перешла высота Рувисад-Кабиб и населенный пункт Рувисад-Кабиб. Видим небольшое изменение линии фронта по провинциям Идлиб и провинции Хама. Здесь изменений линии фронта пока не видим. Удары артиллерии и авиации Сирии были по позициям и скоплениям террористов в районе населенного пункта Маарет-Эн-Нуман и Кафр-Набль. Провинция Алеппо. От курдов сообщение, что перешел еще один населенный пункт. Населенный пункт Киштар перешел под контроль Сирийского демократического альянса. Также по сообщениям от Сирийской арабской республики, севернее города Алеппо был уничтожен конвой из Турции со снабжением, с вооружением, которое предназначалось боевикам. Удары от Воздушно-космических сил Российской Федерации по позициям боевиков в районе города Алеппо, именно в районе, контролируемым курдами. Под контроль правительственных войск также подтвердился контроль населенного пункта Шамир. Видим небольшое изменение линии фронта. Район авиабазы Квейрис. Также есть небольшое изменение линии фронта, перешел под контроль еще пока стоит с переходным значком населенный пункт Аяшия. До крупного города Эльбаб остается около 12 километров. По позициям боевиков в район населенного пункта Тадеф и эль регулярно ведется обстрел артиллерии и авиации Сирии по позициям террористов. Из неприятного не подтвердился контроль над Химическим заводом он стоял с переходным значком и промышленным комплексом. В этом районе остаются эти объекты, остаются под контролем террористов. Также не подтвердился контроль правительственных войск над населенными пунктами Теля Юб и Зулиха. Здесь также изменилась линия фронта не в пользу правительственных войск. По провинции Ракка и провинции Хасика. Изменений линии фронта пока не видим. И сводки от коалиции Соединенных Штатов Америки они сообщили, что они наносили удары по боевикам в районе населенного пункта Айн-Иса. Рабочая партия Курдистана подвела итоги 2015 года и вот что они указали. В противостоянии с турецкими войсками Потери турок составили 1500 человек убитыми, сбили курды три вертолета и уничтожили 132 единицы различной автотехники. В противостоянии с террористами ДАИШ рабочая партия Курдистана уничтожила около 2700 террористов и 147 единиц техники. Также из сообщения от рабочей партии Курдистана они сообщили, что в районе вот этого горного массива, по их расположению, по дислокации их войск, нанесла удары авиация Турции по сводке от коалиции США было нанесено двадцать шесть авиаударов по объектам террористов в районе города Масул, городов Альфалуджа и также несколько ударов было на территории Сирии, как я уже сказал, район Ань-Иса и города Дейрезор. По Рамадии продолжается зачистка и сообщ... было сообщено о продвижении правительственных войск Рака в районе... в районе города Рамади-Тейла. Вернемся в Сирию по городу Дейрезор. По сводкам мне сообщения не встретилось. В южных провинциях Сирии, провинция Сувейда, в районе населенного пункта Аль-Аслаха, террористы пытались организовать атаку, атака успешно была отбита и подтвердился контроль правительственных войск над населенным пунктом Барт. Провинция ДРА, населенный пункт Шейх-Мискин, правительственные войска сообщили, что 60% населенного пункта находится под контролем правительственных войск. Взяли под свой контроль центральную площадь этого населенного пункта. Также перешла под контроль высота Тель-Ахмат. И с помощью взятия этой высоты под оперативным контролем находится участок трассы, ведущий от шейх Мискин к населенному пункту Нава. Террористам здесь затруднено перемещение. В районе ливанской границы и голландских высот обменялись любезностями Хизбалла и израильская армия. Хизбалла признала, что они устроили подрыв бронемашины израильской армии. В ответ израильская армия обстреляла территорию Ливана. По провинции Дамаск и городу Дамаск сообщение о том, что в районе населенного пункта Аль-Белалия стоит переходный значок. Ведутся бои. Пытаются правительственные войска взять под контроль этот населенный пункт. Также появилось сообщение о том, что населенный пункт Хараста-Кантара перешел под контроль правительственных войск. И здесь котел сужается, разрезается. И вот эта часть, возможно, окажется, боевики окажутся отрезанными. В районе пункта населенного пункта контролируемого террористами мадая было сделано предложение со стороны правительственных войск о вывозе боевиков отсюда но террористы пока от этого предложения отказались провинция Хомс, район населенного пункта кариатен сообщили что к западу от этого населенного пункта был уничтожен это от ударов авиации сирии был уничтожен боевик некий Абу Беляль, один из замов руководителя террористов ДАИШ Абу Бакра Аль-Багдади. По Пальмире пока изменений нет. Район котлов севернее Хомса. Здесь видим предполагаемое изменение линии фронта. Пока будем считать ее условной. Почему так получилось? На карте не могли обозначить точные границы территории, контролируемой боевиками, так как это самое замороженное участка участок линии фронта. Здесь сообщений очень долго не поступало. Трудности боевиков здесь доставляет река, чтобы ее форсировать. Некоторые трудности боевики испытывают и попадают под огонь правительственных войск. А вот с этого районного известий вообще не было очень долгое время. И сейчас эта линия фронта корректируется. Оборону здесь в основном держит база 47-й бригады и мешает боевикам продвинуться в сторону города Хамы. Здесь стоит подождать до корректировок, до точных известий по линии разграничения. По общей карте небольшие продвижения в провинции Латакия, боевые действия в районе авиабазы Квейрис продвижение к городу Эльбаб, Севернее города Алеппо от Сирийского демократического альянса. В южных провинциях район населенного пункта Шейх-Мискин зачистка котлов в окрестностях Дамаска. По общим потерям боевиков за двое суток не менее 71 террориста было уничтожено. 22 единицы различной автотехники и 4 здания, занимаемых террористами, это из сводки коалиции США. Они не уточняют, что были за объекты, просто уточняют, что уничтожили здания, занимаемые террористами. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.